Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала с вами Заново Я. Серик Кролик, к сожалению, произошло небольшое у нас подключение. Разбилась обогревательная лампочка. Включили, ну. ну, как на вино. Ну, как-то так. Вот наши все цыплятки, которые <coughs> уже остались для нас. Так, яйца на инкубацию. Ой, на продажу. Инкубация. Инкубация. Плетем дерево. Все покажем. <смех> Блин, Марокко. На улице у нас небольшой дождь. Дети Дети где-то там. Сейчас пойдем, пока там делают. Так, у отдельно. И там все остальные. Ну, прятка. Плюс-минус 20-25 яиц в день мы получаем. Красота, все зеленеет. Ох! Так, вот там, как вы видите. Посажены э, американская ивы, а зима зеленеет. Ну Хорошо, красота. Здесь у нас будет дорога, а раньше были гряды. Там у нас уже чеснок, дрова, слава богу, есть. Солома еще осталась, да и боже, хватит до нового урожая. Так, дети, по дровам не лазить. Был уже случай. Ульяна, помнишь? Был? Был так по поводу здесь мы побелили. сегодня нам предложили купить пчел мужчина больше не хочет ими заниматься улик с пчелами плюс магазин с рамками выводки точнее отводки осенние 150 белорусских рублей я считаю что цена хорошая поэтому моя задача сейчас три домика сюда еще дополнительно поставить ну, как бы это. В этом году уже посадил еще дополнительно 9 деревьев. 9 штук. И здесь мы уже увеличили увеличили свое это. Небольшой лес. плетеный забор мы уже полностью его достроили. 33 метра получилось. Кубики, честно говоря, не везде ровные. Ну, на глаз, без рулетки. Ну, так может и проще. Многие люди говорят, почему у нас не закрытая территория зачем закрываться прятаться как-то все вот прячутся скрываются ну, так не так. маленькие садик еще маленький поэтому он практически не виден но друзья <coughs> как все это расцветет будет очень красиво дай боже двора ну в принципе то можно сказать какой-то забор и у нас появился ну можно сказать сниток но появился ножем мы не заходили сюда опадка ну, сюда это мамаша что-то еще ищет мамаша мамаша Мо и боже скоро мы же будем настоящими мамашами да? На животик наливается так что пускай тут, ну, все будет хорошо ну и эти вот. Вот. чумазики и вы проснулись мамаша по второму разу да. Да. Да, да, да, да, да, да, да, ну как же друзья без кроликов так друзья если у вас появились вопросы по кролиководству есть интересный сайт вконтакте точнее группа как вконтакте под названием кролиководство заходите смотрите там огромное количество полезной интересующей у вас информации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 Так, сегодня у нас акрол у серебра, не у этого. И не. У. Не здесь, не здесь, не здесь. А вот здесь. Так, я еще, честно, не смотрел. Так, здесь у нас почему-то сено сверху лежит. Так, мамаша, давай валите отсюда. Так, смотрим. Смотрим. Да, да, да, да. Да, да нозиками. Так, еще куси попробуем. Так, ладно, считать не будем сегодня. Ух, тут кусается. Я тебе сейчас. Ладно, все. Я уже ничего не делать не буду. Так, так Здесь у нас крольчонок. Обрабатываем глазик. В наице. Заветрился. Заветрился. Сегодня Жинка взяла мазь. Лево Миколь. И вот уму. Можно обрабатывать глазик, вот видите. А эти все хорошо. Позу жизнь радуется. насыпали. И вот здесь у нас такой есть дымчатый экземпляр. Вот такой какой. Хороший. Ух ты, собака. Все, попер. Попер. Так, следующее у нас клавчиха, серебро вот здесь. Вы видите, какая мамка, блин, защищает. Так, здесь мы убрали кроликов. Здесь, здесь, здесь мы тоже скоро будем отсаживать через пару-тройку дней. Здесь ждем тоже приплод. Приплод. Хм. Так, что здесь у нас? Здесь у нас отсажены кролики. Тысманчик, вот, сюда. Вот такой хороший кролик. Здесь у нас такие сидят. Карапузики, карапузики, интересно. Здесь у нас серебро, одна мамка, вторая мамка, а третью мамку мы уже семенили и отсадили. Все. Она уже у нас семененная. Но мы еще не прощупывали, поэтому пока отдельно. Потом переведем ее в другой бокс. А здесь у нас нету кроликов, потому что продали. Так, ну, прошлись мы по хозяйству, посмотрели небольшое количество наших новостей, э, планов. Ну, а что планы? Жить, жить, еще раз жить. Все, друзья, всем спасибо за внимание, просмотр, подписку. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное небо над головой. Всем пока, друзья. До встречи.